Вот так вот администрация города игнорирует выделенные полосы, объезжая, так сказать, полную пробку. Ну вот, посмотрите, для кого вы рисуете тогда выделенные полосы? Поворот направо запрещен, человек собирается повернуть. Знак. Куда едет автомобиль администрации? Для чего под знак по выделенной полосе пересек сплошную, решил повернуть направо. Абсолютное игнорирование знаков правил дорожного движения. Встрял на пробку. А, высадить надо. Кто это у нас вышел? Лысый какой-то.